Значит, лекция 9, часть 1. Значит, значит следующий этап решения обратной задачи, ну, который, в общем, вместе с после анализа или совместно с анализом, это подавление влияния при повышении неоднородности. Значит, мы помним, что вот в модели, которую мы с вами обсуждали, медленно меняющийся разрез при наличии неоднородности верхней части разреза мы имеем электрическое поле, скажем, электрическое поле по профилю, значит, которое на фоне вот этого поля отражающего изменение глубинной части есть еще вот эта часть которая связана с верхней частью разреза В чем вот э, если на высокой частоте глубина уже больше чем э, значит толщина скин слоя для высокой частоте для низкой частоты глубина проникновения низкой частоты то вот эта картинка то есть вот это часть поля, которая отражает разрез, она с частотой будет меняться. А вот вот эта вот часть, отражающая верхнюю часть разреза, она будет оставаться частотно-независимой. Это приводит к тому, что в магнитном поле этого не будет. В магнитном поле мы либо константу будем иметь, либо, если разрез поля сильно меняется, но э, будет не константа, но тем не менее не будет проявляться никак при проявлении однородности. На кривых рук это приведет к тому, что Ро-кажущиеся, корень что кривые рукажущие в соответствующем пикете профиля будут окажется сдвинуты по уровню поскольку это эффект этих преплястей неодноразово частотно независимый в электрическом поле то мы будем иметь сдвиг по уровню кривой рукажущегося значит это ро Т нормальные, нормальная а это ро Т э, значит ну, с с, с учетом руте с учет с, с поверхностной неоднородности вот. значит э, значит как это будет выглядеть понятно что нам нужно чтобы интерпретировать нужно поставить их на правильный уровень укажущиеся нужно поставить на правильный уровень. значит э, если мы нарисуем уже не как, рука, не как рукажущийся от корней из Т, а как рукажущийся по профилю или пикет, пикет профиль или там ось Х, например, вот, Роте, то мы увидим на фоне рукажущегося, меняющегося, отражающегося наш разрез на данной частоте, мы будем иметь... Вот такой дребеск, но ну, при условии, что у нас точки наблюдения достаточно частые. Мы можем э, понять, что есть какая-то вот составляющая, которая связана с, на, с изменением нашего разреза, а есть составляющая, связанная с верхней, с неоднородностью верхней части разреза. Вот это вот. Значит, вот. Тут существует два подхода. А, значит, мы просто берем рукажущиеся роте ну, на фиксированном периоде. Т-Т фикс, это период фиксированный, это фиксированный омега фиксированная. Вот Т фиксированные Значит, и роте от X. Идем, проходим сглаживающим сфильтром. со сглаживанием. Получаем из вот этой пивообразной кривой, получаем гладкую кривую отвечающую уже разрезу без этих препаратов неоднородностей. И дальше в каждой точке смотрим, значит, насколько отличается рукажущаяся наблюденная от вот этого сглаженного кривы. Вот это есть коэффициент сдвига. То есть на этот уровень мы сажаем кривую в каждой точке. Здесь вот так. Значит, в этом, наоборот, поднимаем. Если вот тут сглаженная кривая идет здесь, а точка рук оказалась ниже, то, наоборот, опускаем. Значит, мы занимаемся тем, что сдвигаем по уровню кривые, сажаем их вот на этот уровень, э, то есть э, на тот коэффициент сдвигаем, в зависимости, значит, вот тут опускаем вниз, тут поднимаем вверх, чтобы убрать предпресс неоднородности. То есть, э, значит, это метод фильтрации. То есть мы убираем фильтруем, фильтруем, ну, быстрые быстрые изменения роты по, по профилю и приводим, значит первое, значит, проходим со сглаживанием, фильтруем быстрые изменения, то есть это фактически что мы делаем и Двигаем уровень кривых. Двигаем уровень, уровень кривых. Таким образом, чтобы менялась, менялась медленно по профилю. Второй подход заключается в том, что, поскольку у нас все беды идут от электрического поля, электрическое поле именно чувствует эти препаратные неоднородности, то другой вариант такой, что мы делаем наблюдение чисто по магнитному полю. Например, метод ЗСБ в малоглубинном варианте, варианте с установкой... петля в петле в петле например то есть мы ну, берем значит э, там, генераторную петлю скажем 100 на 100 метров и измерительную петлю скажем 50 на 50 Значит, такое измерение проводится. То есть если МТЗ глубинная делается, ну скажем, там, как мы говорили, 10-16 часов, то значит ЗСБ с такой установкой делается ну, там, 20, минут, 20 минут. Глубинность маленькая получается. Что мы получается? Значит, если мы на одном бланке нарисуем РОТ и РОТАУ то, значит, по ЗСБ мы получаем небольшую коротенькую кривую с небольшой глубинностью. По МТЗ мы получаем длинную кривую. длинную кривую, значит, вот тут корень из Т для МТЗ и корень из 2ПТ для ЗСБ, где Т время после выключения тока, Т время после выключения тока. это период. Значит, что значит, смотрите, значит, в ЗСБ РОТАУ, получается РОТАУ, оно вот эти препаравательные неоднородности, которые тут были в этой точке, они, в поскольку тут все измерение и возбуждение на магнитном поле, и измерение магнитного поля, влияние препаравательных неоднородности, оно не проявляется. То есть уровень кривых в ЗСБ правильный. Он не такой глубинный, как в МТЗ. Быстрые и короткие измерения дают не очень глубинный результат, но он перекрывается по глубинности с МТЗ. МТЗ идет дальше по глубине, изучает разрез глубоко, но вот в этой верхней части разреза э, эти кривые перекрываются. И дальше мы понимаем, что уровень кривой РОТАУ правильный, а уровень кривой э, МТЗ зависит от предприятия неоднородности. Мы просто двигаем кривую МТЗ на тот уровень, на котором находится кривая РУТАУ. Ну, тут я все это рассказываю в очень примерном виде. На самом деле, конечно, кривые ЗСБ и кривые МТЗ, они для одного и того же разреза имеют не совсем одну форму. Правильнее проинтерпретировать кривую РУТАУ, подставить этот результат в одномерную прямую задачу для МТЗ, посчитать прямую задачу МТЗ, но в любом случае мы получим кривую уже на правильном уровне, значит, соответственно, без учета влияния прибрежной однородности и сдвинем кривую РОТ экспериментальную на тот уровень, на котором вот, находился вот, ну, через решение обратной задачи. Правильно говорить, что нужно значит, проинтерпретировать РУТАЛ, получить разрез, решить прямую задачу МТЗ для этих верхних слоев, получить правильный уровень кривой РОТ и двинуть, сдвинуть кривую МТЗ, который мы получили, длинную кривую глубинную кривую МТЗ, на тот уровень, который мы получили с помощью ЗСБ, в котором не участвует измерение электрического поля, на которое влияет препаратственная однородность. Вот это этап подавления препаратственной однородности. Два примерно подхода. Пространственная фильтрация, если точек много по профилю, мы э, пространственным осреднением получаем Значит, уровень, на который нужно сдвигать кривые МТЗ, чтобы они встали на правильный уровень. Один подход, это как бы внутри одного МТЗ, в другой подход, значит, провести работы, например, методом ЗСБ с установкой петля в петле, получить правильный уровень кривой МТЗ и сдвинуть эти кривые МТЗ наблюденные до того уровня, который мы считаем правильным. Вот так, два подхода к подавлению и прополистной однородности. Четвертое. Значит, переходим к следующему этапу решения обратной задачи. Собственно, то, что часто именно называется интерпретация или инверсия. Значит, это от Значит, переход от передачных функции к геоэлектрическому разрезу. разрезу. Значит, соответственно, тут 1D самый простой подход, где он допускается, 2D для более сложных моделей, ну и 3D в самый общий случай. Сейчас значит, 1D широко распространен, 2D широко распространен, 3D ну уже тоже активно используется, но большие вычислительные затраты, тут один расчет может занимать несколько часов, бывает и даже 1-2 дня, трехмерная инверсия. Значит, начнем с одномерной 1D интерпретации. 1D интерпретация. Значит, от самых простых подходов к более сложным. Значит, самый простой подход — это использование, что для амплитудных кривых МТЗ, то, что у нас, значит, восходящие ветви связаны с суммарной проводимостью до воскомного слоя, вот воскомный слой, вот этот вот второй, значит, э, это восходящий ветвь будет отражать суммарную проводимость до вот этого слоя. вот тут суммарную проводимость вот до этого слоя. Вот. значит, вот эта ветвь должна э, на кривой МТЗ может э, отражать, э, значит, глубину до проводника, глубину вот тут проводящий слой, глубину до кровли этого проводника. значит, вот это называется соответственно, мы с вами обсуждали уже, когда одномерную задачу решали техно каньер, значит, это линия S, значит, это линия H. Значит, если это, значит, первый слой, второй слой, например, третий слой, четвертый слой, то, значит, соответственно, линия S это отражает S первого слоя, S1 равное H1 разделить на R1. Вот эта линия H дает нам глубину до Давайте, так, сейчас. Сейчас, линия, H. Значит, вот эта линия H это глубина до кровли третьего слоя, то есть это H1 плюс H2, мощность первого слоя, мощность второго слоя. И вот эта вот линия S, S вот это дает уже Значит, она Можно тут написать S1, а это S1 плюс 2 плюс 3, S1 плюс 2 плюс 3, это дает H1 нарудин плюс H2, нару 2, плюс H3 народ 3. То есть суммарную продольную проводимость всех слоев до выше четвертого слоя. Выше четвертого слоя. Значит, как перейти от положения вот этих асимптот к оценить эти сопротивления. Значит, ну, для этого вспомним, что... все это самый... Вот этот подход по асимптотам, интерпретация по асимптотам, интерпретация по асимптотам. Это самый простой... Он дает интегра... самый простой способ одномерной интерпретации, дает интегральные параметры геометрического разреза, но при этом самый устойчивый, очень быстро можно получить оценки вот этих параметров, быстро и относ... с достаточно высокой точностью. Значит, ну давайте, начнем с интерпретации по линии S. Значит, при, значит, омега мы с вами говорили, что при, при омега, стремящемся к, э, к нулю, то есть на низких частотах, э, если в основании лежит изолятор у нас, то импеданс идет стремится к единице на s. То есть отсюда ρt, это модуль квадрата импеданса, единица на s в квадрате, Омега-минулевое. Соответственно, значит, если все сюда представляем, значит э, омега это 2 π на t. Значит, э, минулевое 4π на 10 минут седьмой в системе Си. Значит, ро Т равняется значит тут у нас будет t s в квадрате 2π на 4π 10 минус 7 вот значит вот на восходящей линии s на восходящей линии S рукажущаяся определяется по следующей формуле. То есть в пределах вот этой линии S рукажущаяся определяется по такой формуле. Значит, отсюда давайте мы возьмем пересечение вот этой линии S с уровнем RUT равняется единице. равняется единице. То есть вместо RUT подставляем единицу. То есть смотрим э, и посмотрим абсцессу пересечения линии S с уровнем вот тут вот. А, вот это первый свой мы называли так. А это уровнем РУТ равняется единице. Вот это, скажем, роте равняется 10. 10. Это вот это вот. вот это уровень Руте равняется единице. Посмотрим, чему будет равняться абсцесса, вот это вот пересечение. Значит, вот это вот абсцесса, это корень из Т. Пересечение линии С с уровнем единицы. Это равняется единице. Значит, тут будет единица равняться Т С квадрат 8П на 10 минус 7. Значит, С С равняется корень квадратный из 10 в 7 8P корень из T значит, переченью линии S с уровнем единицы значит, вот этот коэффициент если посчитать его, то это равняется 300. Вот это все, чтобы значит, извлечь корень, 356. S равняется 356 корень из t. Включение линии S с единицы. Таким образом, значит, если мы линию вот этот восходящий ветвь, в кстати, идет под вот эти все ветви, идущие под 63 градусов, как мы с вами определяли уже. 63 градуса, а это минус 63 градуса идущие, Минус 63 градуса. Линия H под минус 63 градуса, линия, линия S под плюс 63 градуса. Значит, вот по, взяли пересечение линии S с уровнем рукажущейся равнятии единице, получили вот такую формулу. Абсцесса вот это пересечение асимптома умножаем на 366, получаем S. Значит, это, соответственно, в секундах, а это получается Сименса. S в Сименса. Сименс это, напомню, единица разделить на Ом. Теперь посмотрим линию H. Как по линии H, значит, линия H – это… Значит, рассмотрим, значит, 6 H. На линии H мы вспоминаем, что импеданс при омега, стремящемся к нулю, ρn, стремящемся к нулю, импеданс Z стремится к минус I омега нулевой H, где H глубина до проводника. Значит, подставляем выражение роты. Значит, модуль, модуль, значит, это у нас модуль z в квадрате омега мю Значит, это подставляем, значит, омега в квадрате мю h в квадрате разделить на омега минулевую. Так, значит, вместо омега ставим 2π. на t вот и нулевой 4π на 10 7. в системе си рукажущееся кладем равные единице получаем значит с этой стороны единица омега нулевое извиняюсь не омега 0, тут уже подставляем вот эти значения 2π делить на t Значит, 4π на 10 минус 7 h квадрат отсюда h равняется значит, корень квадратный из Сейчас, значит, квадратный Это будет 10 в седьмой степени Разделить на 8 Пи в квадрате А, кстати, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь Вот в это Я вот тут ошибся Тут 8 Пи в квадрате 8 Пи в квадрате 8 Пи в квадрате Тут, тут 2 Пи на 4 Пи 8 Пи в квадрате Вот, и, соответственно, Значит, получается такая же формула, но корень из t, пересечение линии h с уровнем единицы. То есть коэффициент точно такой же, как у нас был в линии s. Таким образом, значит, глубина до кровли проводника получается точно такой же коэффициент, как в линии s, такой же коэффициент, только уже пересечение линии h с уровнем единиц. Значит, тут результат в метрах, соответственно, это секунды, это метры. Вот. Значит, вот самый простой способ определения интегральных параметров разреза, то есть можно э, суммарную проводимость до изолятора по восходящей ветве, ветви получить. А это суммарную, то есть глубину до кровли проводника. То есть это сумма всех выше, мощностей всех вышестоящих своих. Это вот самый простой подход к интерпретации. Переходим к более немножко более продвинутому способу интерпретации кривых МТЗ методом метода трансформации. кривых мтз вот методы трансформации они значит в чем идея значит это идея что нужно пересчитать кривую рукажущегося некую кривую в кривую какую-то приближенную зависимость, сопротивления с глубиной. Причем идея трансформации в том, что фактически поточечное это происходит. Каждая точка на кривой, каждое сопротивление превращается в точку в этом одномерном... Да, естественно, это 1D, тоже 1D интерпретация. Э, одномерный. То есть э, пересчитывается в точку на кривой зависимости РО от глубины. То есть точка кривой МТЗ пересчитывается в точку, вот такая вот связь. Естественно, что такой подход это очень ограниченный. На самом деле у нас кривая, точка на кривой МТЗ связана не с какой-то точкой, не с каким-то сопротивлением на глубине, а, с, как мы говорили, что рукожущаяся это интегральная характеристика. Сопротивление от земной поверхности до некоторой глубины. То есть, фактически, это интеграл от сопротивления в некотором э, диапазоне глубин, а тут мы как бы связываем каждое сопротивление с точкой на э, глубинном разрезе это очень грубое приближение. Тем не менее, на этом пути можно получать э, все-таки приближенные результаты. Вот эту вот зависимость R от Z можно построить по кривым МТЗ. Такой же подход к. Значит, применяется в кривых ЗСБ очень активно. То есть вот эта вот э, трансформация, они используются, используются в МТЗ и в ЗСБ, особенно в ЗСБ особенно больше их пытались применять и в ВЭЗах, но значит это не получило распространение. значит тут есть как бы я скажу две причины. первое, что в ВЭЗах мы уже имеем значит зависимость рукажущегося от разноса, то есть кривая ВЭЗ это зависимость рукажущегося от разноса. мы уже имеем по оси а абсцисс – параметр, который определяется так же, как и глубина в метрах. Достаточно поделить разнос там, на 3, на 5, и мы примерно получаем диапазон глубин, к которому относится данный слой. А <coughs> здесь мы… Исходные наши кривые, хоть МТЗ – это корень из периода, хоть становление поля – там корень из времени – прошедшего после выключения тока. Мы имеем дело по оси абсцисс время. Вот. И в этой ситуации переход к, даже пусть грубый переход, но к параметру, зависящему от глубины, это уже некоторый шаг вперед. Это некоторое продвижение с точки зрения привязки. Мы получаем привязку к глубине какой-то. Это уже плюс. В ЭЗах мы фактически и так имеем разнос, который ну, достаточно какой-то коэффициент поделить, и мы будем как бы фактически понимать на какой глубине данный свой находится. Вот. Это первая причина, значит, этот самый, ну вот, давайте, значит, причины, причины, причины использования трансформации. Первые, значит, э, э, значит, абсцесса значит на кривых МТЗ из СБ в значит с, ну, отражает время время важно перейти глубину Вторая причина. Значит, в ВЭЗах у нас С и Т эквивалентность. Значит, это значит, что если у нас проводящий свой какой-то, значит, проводник, ну, вот это, давайте, 2, Z, в этом, значит, проводящий слой, его можно сделать ему эквивалентный с, с этим же S меньшей мощностью, но более контрастный, так чтобы S сохранилась. Ну, проводник. Значит, у этих двух слоев одинаковый S для проводников S эквивалентность. То есть эта картина эквивалентная. Для изоляторов тоже в этих такая же ситуация. Свой высокого сопротивления может быть заменен более тонким, но с большим сопротивлением. То есть тут S в одном случае, тут и тут S одинаково, тут тоже одинаково для вскомных Т. Значит, к чему это приводит? В ВЭЗах мы можем сделать разрез малоконтрастный с большими мощностями. И такая же будет кривая ВЭЗ, если мы сделаем разрез более контрастный, но с гораздо меньшими мощностями. Вот такой такой разрезы будут эквивалентны в ВЭЗах. Эквивалентны в методе вес вот значит в мтз и в зсб у нас в мтз и зсб с и h эквивалентность что это значит? Для проводника также существует вот широкий, толстый проводник и тонкий проводник, но более, с, больше, с меньшим сопротивлением обладает одинаковые это эквивалентные вещи. Но вот по глубине до проводника все разрезы должны совпадать. Все, то есть глубина до, значит глубина до кровли проводника. проводника определяется устойчиво. Устойчиво. Вот. Значит, в результате у нас нет возможности так сжимать разрезы, как это происходит в ЭЗОХ. У нас есть некоторые глубины, то есть кровли проводников, которые сдвинуть нельзя. Поэтому мы можем проводящие свои делать более... Значит, более толстые, менее толстые, вот. но, тем не менее, кровли вот этих проводников, они должны быть сохранены. Вот. И получается, вот э, то, что мы в ВЭЗах имеем э, полную гармошку, так скажем, можно очень сильно весь разрез растягивать, сжимать, увеличивая его контрастность, в, в МТЗ и ЗСБ мы имеем, вот в этой гармошке у нас как бы есть фиксированные точки, в которых мы не можем пошевелить, то есть у нас... Есть возможность что-то сжимать и растягивать, но уже не так сильно, как мы имеем в методе ВС, а уже с некоторыми фиксированными точками. Поэтому вот такой упрощенный подход к интерпретации, как метод трансформации, в, методах, в методе МТЗ и в ЗСБ гораздо ну, более интересен, чем в методе ВЭС. В методе ВЭС, в общем-то, переходить от рукажущейся к какой-то трансформации смысла нету. Если чего-то решать, то уже надо решать методом подбора с учетом реальных сопротивлений среды, то только так заниматься интерпретацией. Просто трансформации это то же самое, что рукажущаяся от разноса, что какая-то трансформанта, она привноса информации не дает. Ну, значит, вернемся. Какие, значит, вот вернемся к МТЗ. Значит, целый ряд трансформаций одномерных существует. Ну, мы сейчас приведем трансформации Петровского Петровского неблета. Значит, как рассчитывается ро? Ро, значит, на некоторой глубине z рассчитывается по следующей формуле. Значит, берется ро кажущийся на соответствующем периоде, и он домножается на такой коэффициент. 2 плюс m разделить на 2 минус m. Что такое m? m это... Тангенс угла наклона в логарифмическом масштабе, наши ну, кривые рукающиеся МТЗ в логарифмическом масштабе, это значит D логарифм РОТ по D логарифм корень из ТЭ. То есть, значит если применительно к нашей кривой МТЗ амплитудной, то это значит, вот мы, есть кривая, какая-то точка, мы берем угол наклона кривой МТЗ в этой точке и домножаем рукажущийся на коэффициент, который связан с этим углом наклона. Если кривая идет вверх, рукажущаяся то этот коэффициент становится больше единицы, то есть ровно на глубине больше, чем рук кажущийся. Если кривая идет вниз, то ровно на глубине меньше, чем рук кажущейся. Но это логично, потому что рук это некоторая сглаженная зависимость. Если с помощью такого коэффициента мы его можем как бы, усилить контрастность, увеличивать сопротивление на восходящих ветвях и понижать сопротивление на нисходящих ветвях. Вопрос — к какой глубине относится этот результат? Вот этот Z эффективный, что это такое? Это берется толщина скинцоя и разделить на корень из двух. То есть напоминаем у нас тут корень из 10 седьмой степени. РО. Только смотрите, РО, когда тут у нас было сопротивление полупространства, а тут вместо сопротивления полупространства ставим РО кажущееся. Т период колебаний. Вот формула для толщины скинцоя. Было 2π у нас мы, корень из 10 седьмой рук t-периодка либо не разделить на 2π, но тут еще корень из двух корень из двух раз меньше. Вот формула для значит глубины, к которой относится результат. Соответственно, мы каждую точку на кривой рукажущегося пересчитываем в зависимость ρ, от этого приближенного ρ, вот глубины z. То есть взяли точку, пересчитали. Взяли точку с учетом наклона кривой, пересчитали в результате. Вот таким образом получили зависимость. Но она более, значит, становится более такой яркая И уже привязанная, привязанная глубинам. Пусть приближенно, но это более информативная зависимость, чем просто рукажущаяся. Вот. Теперь переходим к следующему методу. Девятое. Метод контролируемой трансформации. То есть это был просто трансформация, это метод контролируемой трансформации. Все. Значит, в результате трансформации мы перешли от значит кривой кажущейся сопротивления перешли рук корень из в зависимости ро приближенного ро от глубины причем перешли поточно то есть каждая точка отдельно на кривой мтз пересчитывается в точку на кривой зависимость сопротивления от глубины такая связь теперь мы значит предлагает следующее разбиваем нашу значит наш разрез на свои так чтобы сопротивление вот вот сопротивление свое с результатами трансформации вот это вот таким образом то есть большое количество мелких слоев и значит, вот мы как бы, ну, берем вот этот вот результат значит, вот этот центр слоя совпадает с той глубиной которая получился результат трансформации и сопротивление то что по результатам трансформации получается многослойный горизонтальный свойистый разрез и для него решаем прямую задачу решение прямой задачи, ну, то есть задачи тиханов-канера. выясняется, что, да, назовем вот эту вот зависимость, которую мы получили в результате первой, значит, первого, шага, назовем, значит, скажем, ро нулевое от z, ро нулевое от z, тот результат, который получился в результате трансформат от z с волной, вот. решили прямую задачу, получили кажущиеся ну достаточно в первом приближении похожие но может быть сильно отличающиеся вот То есть вот это было роты экспериментально а это значит роты скажем модельные ну для нулевого приближения. Ру Т нулевое. Скажем, решение прямой задачи от э, вот этого ро от Z. Ро Z получается в ро Т нулевое от корниста. Теперь берем коэффициент на каждом частоте И Т. Берем Т и Т период <coughs> И Т, точку на кривой, и смотрим соотношение ро. Т на периоде Т и Т. Нормированное народ нулевое на периоде Т и Т. Значит, это коэффициент К и Т. Вот смотрите, значит, во сколько экспериментальная кривая больше или меньше, чем Значит, у нас кажешь сопротивление, которое получено в результате решения прямой задачи, для нашего разреза. Да, кстати, расхождение тут может быть достаточно приличное, скажем, после, после того, как мы сделали трансформацию, решение прямой задачи может дать невязку, скажем, 20%. Невязка может быть равняться там, 20%, может быть больше даже. То есть трансформация достаточно грубое решение обратной задачи. Но дальше можно организовать итерационную э, процедуру следующего, что мы берем, значит, road z, то есть делаем уже не road z, а, значит, тут тоже, значит, ро, значит, какой то ну, допустим, первое, вот, z, ведь они тут все привязаны, значит, и Т z, и Т будет равняться. Значит, ру нулевое, давайте, тут мы, кстати, вот это такое обозначали, значит, ру нулевое от Z и T умножить на к и т То есть мы поправили наш разрез с учетом, вот мы прикинули, если, допустим, у нас решение прямой задачи тут, например, больше, чем экспериментальные данные, то мы коэффициент будет меньше нуля, значит, то есть экспериментальные данные меньше, чем это, получается коэффициент меньше нуля, и, значит, мы уменьшим сопротивление, то есть получается, мы получили новый разрез, новый горизонтальный свойственный разрез, и так далее, делаем итерации, и достаточно быстро, может быть, за 10-20 итераций, значит, невязка может быть стать там, 1%, F будет 1%. То есть от 20%, вот, это называется контролируемая трансформация, то есть делали трансформацию, решили прямую задачу, ввели э, вот эти поправочные коэффициенты, поправили, только мощности слоев не трогали, только поправили, э, значит, э, э, только поправили сопротивление слоев, значит, вот на такой поправочный коэффициент. И так много итераций делаем, много раз повторяем эту процедуру. В результате, значит, разрез меняется, и точность подбора оказывается достаточно большой. Вот этот метод контролируем трансфернуется. Надо иметь в виду, что вот эти результаты, конечно, они неустойчивы. Тут никакой априорной информации не закладывается. Результат один из может быть области эквивалентности и э, нашей и интересно следующее что тут перейти вот в этом полученном выскоточном подборе ро от z который уже в результате большого количества итераций перейти к э, кривой зависимости интегральной проводимости от глубины с от z значит вот это с от z значит это что такое с от z это интеграл от нуля до глубины z, единицы на ρ, вот переменно интегрированную, например, z назовем, dz. Вот. То есть суммарная проводимость s от z, суммарная проводимость... геоэлектрического разреза до глубины z. Глубины z. Вот. Вот это вот S от z, это такая функция нарастающая с глубиной, она может быть. Значит, если у нас свой высокоумный, то он на нем слабо нарастает суммарный проводимость. Если свой проводящий, на нем более сильно проводимость нарастает. Вот в чем, значит, вот эти вот кривые САЗ, они и в МТЗ применяются, но более даже применяются в методе ЗСБ. Вот в, для представления, как результат такой трансформации кривых в ЗСБ, очень активно применяются вот эти зависимости САЗ. Значит, в чем у нее преимущество? Что если переход от... Ро, Т, вот это неустойчиво. Ро, к Ро, -з, Это неустойчивый переход. То переход, то есть как бы существует множество, так сказать, разрезов. Вот это называется область эквивалентности множество разрезов, которые удовлетворяют нашим рукажущимся. Но переход сюда, вот все из области эквивалентности обладают одним С, Z. То есть вот этот переход от РУТ к С, Это переход устойчивый устойчивой. Это важно. То есть вот этот переход неустойчивый, а переход к S-Z от, от рукаживающихся к S-Z оказывается устойчивым. То есть РОТ, множество разных разрезов РОАЦ может, может соответствовать с, даже при небольшой относительной невязке, все равно большое количество, вот это область эквивалентности наших разрезов. А вот когда мы их переводим в S-Z, то все варианты, оказывают обладают одним S-Z. То есть переход от РО Т к САЦ, оказывается устойчивым. То есть, что значит устойчивость? Ошибка здесь 1%, отвечает на ошибки здесь 1%. А не устойчивость, это значит, ошибка здесь 1%, вот здесь может ошибкой 10% быть. Вот, значит, вот, теперь, значит, вот поэтому, значит, переход к САДЗ, но тут мы можем получить тоже параметры геоэлектрического разреза по кривой S-Z. Вот эти перегибы мы рассматриваем как границы слоев. Например, вот это Z и T, Z ZI и плюс первые. Вот за это время мы получили превращение. Вот тут было, вот это вот, значит, было, скажем, на губне нач... на глубине Z и T, S и T, тут S и плюс первые. Значит, получается вот это дельта вот, С, и вот и ты свой. Дельта С и Т значит будет равняться С и плюс 1 минус С и Т. Вот. И, значит, чтобы перейти, значит, мы знаем, что вот проводимость, дельта С и проводимость проводимость этого слоя. и ты равняется это значит а это мощность этого свой значит z и плюс первые минус z и это мощность этого слоя. значит дельта значит h и разделить на ро отсюда ро и можно получить из это H и делить на дельт и Т. Вот такой переход, то есть получив кривой СС, дальше мы можем уже, так сказать, буквально в ручном режиме выделить перегибы, определить, выделить свои и определить их значит, мощности вот таким образом и сопротивление этих своев вот таким образом. Вот, значит, вот контролируемая трансформация и с последующим использованием суммарной зависимой суммарной проводимости от глубины с переходом тут вот в этом случае мы получаем хорошую высокую, то есть маленькую невязку, большую точность подбора в контролируемой трансформации, но потом нужно перейти желательно к кривой САЗЭТ и уже интерпретировать кривой Z. И еще раз подчеркиваю что этот прием вот это использование вот этих кривых сад в Мтз применяется но еще более широко применяется в Зсб Зсб это один из таких вот это трансформации и криво, в перевод кривое становление поля в кривой сZ очень активно используемый метод интерпретации.